Всем привет на моем канале, сегодня я приготовлю вкуснейшие зефиры из земляники. Кому интересно, оставайтесь со мной. Вот земляника, как она растет. Это кто-то давал рассаду маме, и вот целыми ведрами собирается. Вообще, вон сколько ягод, обалдеть, я первый раз вижу. Она такая большая, ее запросто можно спутать с клубникой. Смотрите какие, прям гроздья. Офигеть. То есть, если сравнить с клубникой, сейчас покажу, вот целая грядка ягод. Капец, красотища. А вот как растет клубника. Во какие ягодки. И все внизу лежит. И они намного больше. И листья побольше. Так что сейчас буду готовить зефир. Я уже земляничку перебрала и помыла. Посмотрите, какая она очень ароматная и вкусная. Мне понадобится 125 грамм ягод. 75 грамм сахара. Альбумин это сухой яичный белок. Можно готовить на обычном яичном белке, однако это будет другой рецепт, ссылочка у вас сейчас появится на экране. Добавляю сюда 12 грамм. И теперь с помощью блендера измельчаю ягоду. Оставляю набухать яичный белок альбумин. Буквально там 5-10 минут. Беру силиконовый коврик, ставлю сюда миску для взбивания. У меня миксер Bosch 300 ватт. Если у вас нет силиконового коврика, значит кладете мокрое полотенце и ставите сюда чашу. Это необходимо для того, чтобы у вас была одна рука свободна. Начинаю взбивать на малых оборотах. Пару минут затем увеличиваю скорость и взбиваю до плотного состояния. Смотрите, я взбиваю 5 минут. Масса кажется, что плотная, но этого недостаточно. Она еще не добита. Хотя она уже никуда не девается с мисочки. Так что я продолжаю забивать дальше. Я стояла 15 минут. Можно 20 минут массу перебить, ну, как бы невозможно, в принципе. Ее можно только не добить. И тогда у вас будет внутри мягкие такие рыхлые зефирки, неплотные. Убираю в сторону. Беру самую обычную миску, которую не жалко и Она с тонким дном. Дальше мне понадобится сухой порошок агар агар Он является стабилизатором и живирующим таким порошком. Без него зефир не получится. И в данном случае его заменить на желатин нельзя. Отмеряю 6 грамм, добавляю 80 миллилитров холодной кипяченой воды и добавляю сюда 175 грамм сахара. Перемешиваю и ставлю на огонь. Сейчас варю сироп. Я покажу в дальнейшем на что ориентироваться. Ставлю огонь у меня чуть ниже среднего, жду пока закипит и после закипания примерно 5 минут необходимо будет варить уже поднимается пена я покажу как сейчас сироп стекает с лопатки и не задерживается то есть капает как вода все, здесь варится, я одновременно много позбиваю в первообразную массу прошло 5 минут, уже немножко даже пена белая осела проверяю капельки стекают уже более-менее медленно поварю еще минутку вот в принципе на вот эти такие ниточки можно ориентироваться вот она уже застыла прям повисла вот-вот-вот-вот-вот все в принципе сироп готов выключаем сразу сгоняю сироп в одну часть миски С дна все вот так в кучу иначе вам тогда не хватит вот этого желирующего вещества которое останется на дне для вашей массы теперь буду тонкой струйкой вливать в пюре и вот это все также смотрите как много остается в миске зачем это все выбрасывать все пойдет в дело и два еще И зефир готов. Зефирная масса теперь приготовлю к отсадке. Мне понадобится высокий стакан, кондитерский мешок и насадка 1М, открытая звезда. В принципе, насадка может быть абсолютно любая. Ставлю насадку вертикально, давлю, делаю юбочку вот такую, а затем закручиваю по спиральке в два оборота, юбочка по кругу. Естественно зефир может быть абсолютно любого размера, вида и формы, поэтому экспериментируйте. Зефир отсадила, у меня получилось 18 половинок, то есть это в итоге потом 9 полноценных зефиринок, вот таких крупных, больших, именно ручной работы. Здесь нет ни капли красителя, то есть он абсолютно натуральный, причем на ягодах, землянейки Это мой первый опыт земляничного зефира. Я очень хочу попробовать, оставляю теперь вот так при комнатной температуре стабилизироваться примерно ну, 6-8 часов, возможно на ночь, то есть до 12 часов, все зависит от того, как хорошо вы взбили пюре. Увидимся, когда все будет готово. Прошло достаточно времени, и зефир стабилизировался. Он уже к рукам не лепнет. Беру сито и сахарную пудру сверху присыпаю. И теперь собираю половинки. Здесь влаги никакой нет, то есть он высох. И собираю зефир. В остатки сахарной пудры стряхиваю на стол и в остатках сахарной пудры обваливаю полностью всю зефиринку. Такой зефир хранится до 14 суток при комнатной температуре в закрытой герметичной упаковке, в пакете либо в каком-то контейнере. Если в холодильнике, откуда мне больше всего нравится кушать зефир он тогда прохладный и очень вкусный, нежный, тогда можно хранить до месяца. И он в холодильнике не высыхает, нету вот какой-то такой корочки и рассыпчатости.